В общем, днем электроэнергия дорогая, и она стоит, допустим, грим. Ночью электроэнергия дешевая, она стоит десятку, допустим, грим. Поэтому отопление есть в ней, которые топятся ночью по дешевке, по дешевой энергии. И это самое, ну, по Нет, у нас тоже есть, у нас тарифы. Трех тарифов есть тайм А много их тут наставлено. Много, они, А куда мы вообще приехали? Где мы ну, вот это, это В свое время они были самыми крупными землевладельцами района, да? Наш район самый крупный в области, получается. Они были, короче... У них были, ой, около Франции, сейчас это Франция, у них были рудники там, они, короче, на меди зарабатывали деньги, вкладывали деньги в землю, скупали имение, получается, по Германии, и вкладывали деньги в землю, это сто лет назад. После Первой мировой войны они потеряли, как бы, эти земли, свои рудники, и сюда переехали, жили. Короче, вот этому дому 150 лет, вот этому тоже. дому, это построено все до войны, вот эти вот каменные дома. То есть, получается, это сарай. Короче, на крышах хранили сено, а тут наверху вот это пшеницу хранилось вот, где вот Вот окошко вот это деревянное. Пошли, пошли покажи, что у есть. Да, пошли, пошли. посмотрим. Так и а у тебя тут пасека, да? Да, пошли. Да, да. Опель не продается? Забирай, подарок. Я же говорил, поедем домой на тачке какой-нибудь. На днюху будет Опель. Там пчел у меня может подойти, прямо там видно будет. А, ну, Ё, вот это теперь я понял. Я же сначала не понял. У тебя видео все. Вот там ты ходишь, вот там ты ходишь. Тут макарнику облетал, он туда вот справа как макар... Тут был павильон как бы. Ну вот этот дом мы сами сделали, он разрушен, все было. Там лес, короче, был полностью. Короче, павильон был еще так, ну павильон, да, в службе, то есть ну, буля, буля. там Там все с мы убрали, крышу так сделали и все. Это заход с той стороны. Да, тут макарникой все полностью. Слышишь, там почти пошли, то Идем на пасеку. На пасеку, на пасеку. Дело в том, что ветер на улице будет шуметь. Сейчас, сейчас мы в дизину идем. Короче, чуть вот я заселяю. Ну Стол Димон, кстати, с приобрели. К вечером в городе кто-то выбросил, они прихватили. Нормальный Фоноспал стол такой. Да. да, он, здесь слаживается. Пла пластиковый. Ну, димон, а... свет да, если бы я знал, где он находится. А вот у тебя свет сразу включится сам. Да я включил же его. Тут у нас склад, короче, вот. О, Включили вороночка! Которая стоит что-то а. до хрена. Ну, вон еще. Да, вот эти я, короче, почему я на они зимовать, пробовал, короче, погибают, не хватает формы, и пчелы изнашиваются. Это дерево, это шестирамочники Да, это шестирамочники но я, говорю, я пробовал зимовать, и одна зима, и все, погибло, короче. из выживает, дерева. из дерева, не выживает, короче, не хватает энергии. Решетки металлические. Вон киллеры. Видишь, все, все где, все на облетниках. Вот с номерками, ну, не все вот Да. Вот этот идет. Большая часть сделана. Это на F 1 который первый заселили, мы теперь так они. этаж пластиковый. Да. Киллеры. Такие вот есть, новенькие видно, да, свежие. Чего постоянно докупаем? Это сколько? Периодически, да? Купил? Ой, что 500 надо сними больше. Сейчас угу. 200 заказал еще. В общем, больше тысячи. У меня Склад, короче Вот ящики привычные, один дома Это для прививки стартера Вот-вот, да? вот эти вот Вот-вот Да вот. и вот ящики, ну, видишь? В Раевне, это Раевни, это когда нас металики, искусственные Раи Вот для, для, для прививки Да Их тут... У меня дома есть, надо посмотреть. На три рамочки. Хуп -хуп. Решетки, да, я показывал. Да. Пинопласт. А тут тоже плотность хорошая, такая как у Дениса. Да я впикал вот. я... зад. Для меня главное, что они там живут нормально и все. Я же не произвожу их, поэтому я не знаю. Хармушки. Да, вот это. А вот это? Это для врага ящики. А, ты... Защитки. Да-да, я понял, кожухи. Кожухи. Сейчас пошли, тоже там... Пошли. А вот это что? Это, короче, такая штука, понимаешь ли? <свят> В общем, это на лотентале взял. Это такая, знаешь, как бы... Блин, короче, на банки консервные трафареты когда делают. Ага. резиновый материал на палеты, ложки на улья сверху, чтобы он ну, не могло. Чтобы мне на лотентале подойдет альбер, альбер. Люди жили, тут все сверху жили люди. Я лазил, короче, вот тут, вот, видишь, вот если у чердака. Там обои даже поклеены. Я не знаю, почему они до такого состояния довели. А снег, а а снег не Так быть. я не пойму. Вчера... Вот это сейчас земля, она, она же кому-то принадлежит. Частник. А Ру что у не продают или. Продают 120 тысяч, никто не берет. Вот это 120 тысяч. 120 тысяч, вот этот участок полностью, все. Вот это вот туда. Короче, вот это все вот так. Вот 4,5 гектара земли. Ага. Давайте ну, я могу сказать, дом 10 тон соляры в сезон надо, только 10 тысяч евро, чтобы дом протопить. Ну это даже не половина, да? да а тут вот так не плелся, все, туда тут, да, тут да, все Тут тут я не знаю сколько. Тут, наверное, ну примерно половина стоит. Короче, я честно говорю, я даже не знаю, сколько Я точно знаю, что больше как Пена, пена, пена Главное, одна, одна пена, дерева тут вообще нет я вот дерево купил в году? В шестнадцатом году Дефицитуле я купил и только в этом году, год они пустые стояли В этом году я их задел А это, смотрю, решетка. От кого решетка? А тут вот мыши влазят. От мышей? Мыши. Куниц такого нет? Не, не. Ну как, они есть, но не в Я Я делал мне там один качал, обе, качал. Рычаёчек. А вон сколько плитки на крыше. Как у меня поддон. Да, вот это же у меня так будет. Вот кирпичики. В общем, сегодня ураган. Смотрите новости. Какое число сегодня? 18 -е. Короче, в Германии чрезвычайное положение ураган. Вот, блин, улик повредился. <с <с <с не, ну, не, ураган был. Приехали, много, и... а я а говорил на все... в общем, лес завалило капитально сегодня. Короче, мы приехали к Жене в самый пик. Урагана. Тут стоят. А чем они, они покрашены? Это заводская краска? Нет, простой это? как она кригла краску поставит. Ну я понял. Не, ну сами или вы красили? Ну так у меня, да, у меня красивская пульта. Это вот кормушки наши разлетели. Блин, тулько добро тут было. А, вот дерево. Эта сетка где-то была? Нет, вот он прилетело. Хорош молчи да, да, там. Um... Тут ящики. Пришлось его так и обычно рамкой сюда, и сюда-сюда корпуса я использовал, ну как зимой ващил туда-сюда. А в этом хоп Пришлось съезжать езжать экстренно. Вот разделители вот вас, кстати, для твоих? Надо тебя. Не надо. Я разделителями не пользуюсь, поэтому не надо. Да, погода, конечно, нелетная. не выяснилось. Пошли куда-нибудь. Погода вообще. Тут уже, я смотрю, вот есть, есть новенькие. но новенькие. тут на двух корпусах там на одном это отводки на одном отводки на одном? так пяти я тебя зафиксу дали ага по три сними, Ваня, насчет чего снять? Да, вот, снять? а, это, да, это, так оно везде, я смотрю а представься, с дерева что случается нет, сырость, капец, там есть улья на их вообще Нет, влажность вот. мы заметили, деревья все в мхе, вот это... Это еще... и там. Деревянные а, улей. Дерево глубокие. Грубо говоря, 3 года занимает полностью. Ну, все зависит от того, как сказать, в Голландии. Такие что диаметры. ты хочешь и в Германии? Смотри, можно жить, допустим, Хьютон отель, да, за большие деньги. Не, ну вот такой нормальный был, да, пишем. Хотя надо. Если ты хочешь, то только туда спать приходишь, в отель, правильно? Да. Поспал, пожрать можно где-то за пределами, ну, отеля, и все. А так, как сказать, если, читаю в хостель брать, да, ну, там хостель бывает, волосы попадаются. Да по еще по что, то Вот, а так, я имею в виду, еще дешевле вариант есть путешествие. А так, я тягу, самое, ну, транспортные расходы дорогое, как получается. Отель, если взять типа хаус, вот это, да, понял, да, как я имею в виду, вот это гостевой домик или как оно будет по-русски? Вот, если да. его взять, да, то там еще дешевле будет, то есть... А просто заранее маршрут, ну как ставить и все Ты что только ночевать приходишь, поэтому, и без разницы, допустим, где ночевать. Как люди строят дома большие, а там только спят, а работают за пределами дома и все Не, по Европе очень просто двигаться. Где бы ты ни был, главное спрашивать, А что, скажешь режимы, никто не соблюдает. В Германии или в Голландии. Ну вот Толик рассказывал за телефон, по-моему, на 200 евро. 250 евро за телефон да. на пуле. У нас тоже за телефон сейчас, меня за телефон ни разу не раз Меня за превышение в этом году один раз только оштрафовали. Ну, как ездят все, ты видел, где 120, там 160 идут. А так как самый большой штраф у меня был 170 евро, превышение на автобане на 30 километров. И. Короче, в 2015 году мне всех больше 4 или сколько раза превышение штрафовали. А так, ну а как гоняем, как все тут вот своим вот А Тут 60. Нет, тут не 60, тут 90. А -а -а. Ну не может 90-е Скоростной режим никто не соблюдает. Вот музаяками, по-моему, на будни, можно, ну как на этой дороге тут 60, если они все 90 едут. Все давится. У собаки тренируются. Германии. Что, а что погода? Видишь, какое число сегодня у нас? 4 Мы потеряли 24 -е. декабря плюс 7. Января. Января. Плюс 7 градусов. Вчера сколько? Плюс 4 было. Сегодня Позавчера минус 5, где-то же было. Снег, видишь, весь смыло. Погода что? Чем выше в горах, тем больше снега. Сейчас вообще нигде нет. Солнце будет, пчелы летают. В это вот, ну, насколько я жил 12 лет первая зима такая паршивая, именно проблемы с расплодом и вообще, ну как, вообще непонятно, что происходит. Че? Ну в Германии в любом случае проще жить. Хоть это самое. С проблемами появилось. Про дотации расскажи. Протации чего? Иммигрантам. А, иммигранты чего? Мигранты, что такое? хорошо будет, можно не работать, можно жить, тебе платят денежки, жилье платят, медицину платят, как бы страховки все платят. Ты живешь, там платят? Нам... Слушай, я честно сказать не могу, сколько сейчас платят, сейчас не получаю. Я когда приехал, мы получали 345 евро на человека. Ну, мы жили типа как в общежитии, да? Ну плюс мы застрахованные были, да, полностью. А потом, когда я квартиру нашел, переехал... Квартира стоила 340 евро. Короче, я 70 тоже должен был свои деньги доплачивать. То есть, получается, 340, 270 евро мне платило государство на квартиру. То есть, получается, получал 345 плюс вот эти 240 за квартиру, да? Ну, мне уже тяжело посчитать, сколько там общая сумок Но из-за того, что моя квартира больше была от того, сколько мне положено... Ну, поняли, да, чем как? По квадратам, да квадратом, то есть, ну, там, квадраты, стоимость квартиры, я должен был доплачивать, как бы, типа из своих денег, вот, за них 345, я доплачивал 70 евро. а когда Оля уже приехала, у нас двое стало, да, и квартира уже как бы ну, подходила по площади и по цене, то мы уже ничего не доплачиваем, получали 1050 я был счастливым человеком, мне не надо было бы они работать, ничего, мы просыпались ходили гулять да, там, по городу туда-сюда приходили домой это не уставшим но я считаю что это наверное самое счастливое вот мусор выставили вот сейчас они едут собирают это знаешь как э, упаковка ну, вот пластик вот это все что в упаковке, вот они едут то есть ну это по календарю выставляют ну как бы и вот сейчас собирает машина мусор по средам да получится не там короче приходит в декабре приходит план на весь год вода там когда будет и какой мусор когда а если мебель что-нибудь выкинуть хочет допустим ну как вот мебель дома меняешь да если мебель нормальная ее можно продать через ebay допустим ну как бы да как один из вариантов а mm -hmm. второй вариант это фирмы есть которые торгуют ну как вот этой бушной, ну как мебелью и они просто у тебя за бесплатно ее забирают лишь бы короче ну как тебе не надо ее таскать ничего то есть как бы да то есть получается у тебя и утачат и все и тебе хорошо а третий вариант, ты, когда ты выкидываешь, ты идешь в администрацию города говоришь, я хочу мебель выкинуть, тебе дают такую бумажку, ты заполняешь там, допустим, в холодильник, это, это, ну, примерно там три стула пишешь, один стол, там, один ковер, ну, в общем, что ты выкидываешь, отдаешь эту бумажку обратно в администрацию и тебе приходит письмо потом с картой такой, и там написано, допустим, ты будешь там мусор выкидывать там 20 там, декабря. Это, в общем, как бы город планирует когда они будут собирать это все. То есть, такие бумажек куча по всему городу расходятся тем людям, которые хотят выкинуть, и все. Чтобы пусор просто не валялся на улице, да, то есть, в определенное время все выкидываться. Я ну, организовано классно у них все.